Берем сначала кропчик, потом готов жопу. 17, 25 картошек, 17 мундовожек. Uh, ведро воды, хуй туды, охапку дров. Пловчик и... готов.